приветствую вас, друзья на канале индекс анализ рынка на сегодня 16 августа 2022 года сегодня мы с вами разберем главную криптовалюту посмотрим на биткоин, на некоторые индексные и индикаторные показатели а также в прицеле моего внимания сегодня альткоины из моего watchлиста, как как вчерашнем обзоре и обещал сегодня мы с вами посмотрим хедеру тезис а также по просьбе наших подписчиков сегодня посмотрим оазис поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться поставить лайки оставить комментарий и не забывать подписаться на телеграм канал ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также все ссылочки на наши ресурсы есть в шапке YouTube канала. Ну а мы с вами давайте начнем. Индикатор страха и жадности нам показывает по-прежнему страх. На отметочке 44 сейчас находится данный показатель. Тепловая карта криптовалют показывает разнонаправленную динамику. Рынок по-прежнему находится в боковом движении. За последние сутки у нас ничего не изменилось в принципе по альткоин сезону, у нас по-прежнему отметочка 84 и мы в принципе находимся в доминации альтов, но это у нас, я думаю, что временный период пока идет спекулятивный откуп по эфиру. Давайте также посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние сутки. У нас было ликвидировано 40 500 с лишним трейдеров на общую сумму 118 миллионов долларов США и соотношение коротких и длинных позиций также за сутки у нас доминируют шорты сейчас Доминация незначительная 50,75%. Ну и давайте сразу к главной криптовалюте. И перед этим посмотрим, что у нас показывает индекс доллара. Обратите внимание на этот показатель. У нас сейчас хороший отскок вверх. И в принципе идет попытка прорваться к уровню 108. Сейчас у нас прорыв через э, ближайший уровень глобального FIBA. 106.53 отметочка. Мы пытаемся закрепиться выше. И в принципе, если мы посмотрим на индикаторы и по Сайферу, и по Бумпро, у нас явное движение вверх. И мы, скорее всего, по индексу доллара будем прирастать. Я думаю, что попытка вырваться за 108 у нас в любом случае будет давайте сразу также посмотрим на доминацию доминация у нас после того, как нарисовала на нисходящей динамике 4 креста на сайфер и означающих манипуляцию все-таки пытается развернуться, как правило это всегда происходит, либо 5, либо 4 крест и разворот, очень в очень редких случаях может быть 6 крест и то вряд ли, обычно это происходит просто наверху бокового накопления или какой-то консолидации, после чего происходит уже 4-5 крестов, означающих манипуляцию здесь речь идет о том, что у нас Попытка все равно прорваться через FIBA 47 будет скорее всего, потому что мы видим, что у нас в глубочайшей перепроданности индикатор Бум Про, и также внизу находится все волны моментума. Единственное, что у нас наверху, только это цена средневзвешенным объемом. Но RSI в перепроданности, после того, как цена скорректируется, я думаю, что у нас все равно будет попыточка прорыва этого локального уровня FIBA. Давайте сразу к биткоину. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Мы видим, что на дневном таймфрейме у нас и идет коррекционное снижение. Я вчера об этом говорил, что пока это снижение не завершится в какой-то степени, либо мы оттолкнемся от экспоненциальной средней скользящей здесь, либо от уровня поддержки трендовой паутины. Сейчас мы, кстати, лежим четко на ней свечой закрытия. Также обратите внимание, тянемся к следующей на уровне 23500. Сейчас там находится основная поддержка. Здесь же экспоненциальная 21 тоже нас будет поддерживать. Также стоит обратить внимание, что у нас в перегретости находится однозначно сейчас индикатор сайфер, волна моментума завернулась, красная точка, но есть некая разнонаправленность, скажем так, осцилляторов по сайферу, потому что индикатор RSI Stochastic, это в большей степени осциллятор, поскольку это индикатор индикатора, здесь находится у нас в глубокой перепроданности. Это означает, что мы в целом Будем пытаться какую-то держать, скажем так, разнонаправленность до определенного момента, пока на рынке не сработает триггер. Вчера фондовые рынки закрылись небольшим ростом. Если мы посмотрим на премаркет, то сейчас у нас есть разнонаправленность некая. У нас в большей степени отскакивает сейчас промышленный Dow Jones и при этом негатив по премаркету на S&P 500 и высокотехнологичный сектор. Что, скорее всего, если ничего не изменится, окажет, конечно же, давление на криптовалюту, поскольку мы относимся к высокотехнологичному сектору и корреляция с этим индексом у нас наибольшей степени вероятно обратите также внимание на младшие часы сейчас хочу показать 6 часовой таймфрейм мы немножко перепродались по 6 часовому таймфрейму. в любом случае если говорить о локальных трейдах то на 6 часовом таймфрейме такие трейды могут быть но это скорее скальп трейды и интрадей, какие-то торговые решения Поскольку глобально дневка в среднесрочной перспективе нам показывает пока еще нисходящую динамику. Давайте посмотрим альткоины. Первым хочу рассмотреть Хидеру. Для тех, кто впервые сталкивается с этим активом, можете почитать на CoinMarketCap, что это за актив. У него не очень большая капитализация, но достаточная для альткоинов такого уровня. На 39 месте мы находимся по капитализации. 1,6 миллиарда долларов. И за последние сутки небольшой объем торгов, порядка 28 миллиардов миллионов долларов. Хидера это децентрализованные приложения, децентрализованные финансы и NFT очень интересный проект. Более подробно можете почитать на официальном сайте, что они предлагают и э, какие у них есть партнеры, их достаточно большое количество. В целом перспектива, конечно, большая у децентрализованных финансов и тем более NFT, здесь тоже речь идет об этом, и я думаю, что этот проект достаточно перспективный с точки зрения обращения на него внимания, как на Актив, которым можно поторговать Давайте перейдем к графику и посмотрим, что у нас на графике Хидера. Давайте посмотрим сразу дневной таймфрейм Обратите внимание, мы двигаемся в нисходящем канале И сейчас находимся у верхней его границы Если посмотреть на дневной таймфрейм с точки зрения показаний индикатора То мы явно перегреваемся по волне моментума У нас попытка выхода в зеленый денежный поток, но поток резко разворачивается В принципе, у нас цена средневзвешенная объемом, VWAP, находится внизу Поэтому попытка толкнуться вверх, возможно, еще будет. Но у нас также в перегретости показывает и индикатор Boom Pro. У нас также индикатор Market Cipher и индикатор Sequental показывает тоже продажи. Sequental рисует вторую свечку на дневном таймфрейме. Пока удерживаемся под общую тенденцию рынка, но я думаю, что с учетом вот тех показателей, которые сейчас на графике, нам потребуется какое-то коррекционное движение. И если мы все-таки уйдем в зеленый денежный поток, то рост продолжится. Если же нет, коррекция будет более глубокой. 6 часов так же, как и на биткоине, даже немножко раньше отрабатывает индикатор Boom Pro, показывает возможный вариант входа в лонговую позицию. Но, опять-таки, предупреждаю, что с точки зрения 6-часового таймфрейма это краткосрочная динамика, краткосрочные трейды, а дневной таймфрейм все-таки среднесрочные трейды. Поэтому у нас в целом среднесрочный трейд идет на нисходящей динамике, То есть 6-часовые лонги, они будут, скорее всего, контртрендовые сейчас. Но при этом могут быть скальп-стратегии, если более младшие часы нам покажут интересную динамику. Сейчас на часовом таймфрейме идет некоторый прирост, на двухчасовом таймфрейме тоже... Пока, скорее всего, будем пытаться толкаться вверх, но опять-таки рынок на сегодняшний день все еще очень слабый. Возможно, к тому моменту, как это видео будет смонтировано, откроются рынки, и мы будем видеть какую-то динамику, но, как я уже сказал, если высокотехнологичный сектор на премаркете останется в такой же нисходящей динамике и рынок отыграет его также, то, скорее всего, по биткоину дальше продолжится коррекционное снижение. Давайте посмотрим более младшие часы на 45 минут. Возможно, какие-то стратегии можно на этом активе рассмотреть. Давайте посмотрим по другому набору индикаторов. Я сейчас хочу посмотреть, что показывают нам экспоненциальные средние скользящие на дневном таймфрейме. Они выступают у нас сейчас с сопротивлением. Сота экспоненциальная средняя скользящая. Мы видим, куда HEDERA может прийти и должна прийти для того, чтобы пробиться. Сейчас это уровень примерно 0.09 и где-то 0.00. Ну да, 0.08. 8.90, с небольшим. Здесь находится пунктирная трендовая паутина. И здесь же пока что консолидируется 100 экспоненциальная средняя скользящая, как динамичное сопротивление. Поддержкой выступает 50 экспоненциальная средняя скользящая, оранжевый мувинг. Видим его на графике и, скорее всего, сейчас будем консолидироваться под ним. Видно это на отметке где-то 0.07.5 вот так примерно где-то. Если провалим этот уровень, эту динамичную поддержку, то свалимся ниже где-то к 0.6-0.6 или, возможно, даже ниже на нисходящую трендовую пунктирную оранжевую паутину где-то на 0.5. То есть зона 0.5-0.6 нас будет ждать в случае более резкого Понижение. Давайте посмотрим более глобально на график. Я хочу показать вам тоже очень интересный момент. По хедере обратите внимание, почему уровень 0.5.06 это верхняя граница вот этого периода накопления. Достаточно длинный период, это 20 2021 год. Вот вы видите его на графике, я сейчас обрисую, чтобы было видно. И верхняя граница вот этого накопления, индикатор секвентал нам четко подрисовывает этот момент. Мы видим это на уровне 0.05 с небольшим. Вот этот уровень как раз таки выступает для нас. С поддержкой мы уже его касались сейчас в этом нисходящем тренде и здесь мы удержали актив и это очень важно следующий раз если мы вдруг будем опускаться ниже для нас самое главное удержать 0.6, ну через 0 через запятую сразу говорю чтобы быстро было и здесь если мы удерживаемся то я думаю что скорее всего пройдет какая-то консолидация прежде чем мы будем дальше прирастать под общую динамику рынка конечно ни один альткоин не будет расти если биткоин будет топтаться на месте либо у него будет продолжающийся период капитуляции ну и давайте посмотрим что у нас со следующим альткоином тезос этот проект вы тоже можете посмотреть на coinmarketcap Он он находится в рейтинге 38, тоже умеренно капитализированный, можно так сказать, 1,6 с небольшим миллиарда долларов США. За последние сутки объем торгов побольше, чем у с половиной миллионов долларов. В целом, проект тоже считается одним из очень надежных. Мне очень нравится этот проект с точки зрения того, что, во-первых, он ориентирован на метавселенные и NFT. За этим сейчас очень большой интерес инвесторов. Также этот альткоин можно поизучать на их официальном сайте, который представляет. Ставлен в том числе и на русском языке Давайте посмотрим на график, что нам рисует сейчас Тезос Обратите внимание, мы по-прежнему торгуемся в падающем клине После достижения all-time high. В 9 с лишним долларов США Мы сейчас опустились на отметку 1.8 Нижайшая граница Этого падения была примерно на отметке Где-то в районе 1.20 Доллар 20 центов Но мы не ушли за минимумы предыдущих медвежьих рынков В целом актив устоял Для него очень важно удерживать зону 1.26-1.44 И пока эта зона удерживается Интерес со стороны инвесторов Конечно же к этому активу присутствует Так же как и присутствует интерес к Хидери. Я еще раз хочу внимание что этот актив не только NFT, но в том числе и децентрализованные финансы и сегодня такого рода достаточно мощные и безопасные блокчейны они испытывают потребность со стороны в том числе и различных государственных или около государственных структур не только коммерческих также обратите внимание поддержка на дневном таймфрейме выступает динамичный уровень 50 экспоненциальной средней скользящей на отметке 176 а сопротивление находится на динамичном уровне 100 дневной экспоненциальной средней скользящей 198 прорыв этих уровней придаст динамики для того чтобы двинуться выше у меня здесь стоят как раз таки отметки локальные 213 198 187 это примерные зоны консолидации с точки зрения поддержки как я уже сказал зона 126 144 и сейчас помимо динамичной поддержки будет еще и поддержка где-то доллар 64 в целом я думаю что под динамику рынка этот актив достаточно хорошо будет прирастать покупку удержание какое-то спекулятивное ни в коем случае не HODL по альтам, те кто смотрит мой канал давно знают, что ходл для меня это только биткоин а вот спекулятивные трейды я предпочитаю в том числе по надежным альткоинам и по надежным проектам к которым относится и Tezos. давайте посмотрим следующий альткоин по просьбе наших подписчиков это проект оазис также на coin market можно посмотреть всю детальную информацию он гораздо слабее по капитализации чем два его предшественника которые мы только что посмотрели 86 место в рейтинге coin market рыночная капитализация 476 миллионов долларов и суточный объем торгов был наибольшим по сравнению с двумя предыдущими здесь есть спекулятивная составляющая я сейчас объясню почему 61 миллион долларов объем торгов за последние 24 часа Часа. проект также относится в том числе и к nft децентрализованным финансам с точки зрения спекуляции этот актив наиболее интересен тем кто любит памп-дамп монеты посмотрите на график оазиса и вам сразу станет все понятно С того момента как он был залистен я нашел самый старый график на Кукоине. это было где-то 19 ноября 2020 года мы ушли в рост памп-дамп pump памп-дамп памп-дамп. Обратите внимание, такого рода спекулятивные активы двигаются именно так. В целом, технология может быть описана классно, фаундеры могут быть отличными. Здесь еще речь идет и о том, что этот проект предлагает некую конфиденциальность для своих пользователей. Но сейчас мы видим, что он после периода Достаточно серьезного падения Практически палкой вниз Сейчас накапливается Потом был небольшой памп Сейчас опять идет период накопления Двигается конечно вместе с рынком Сейчас волны моментума находятся в перегретости Есть попытка выхода в зеленый денежный поток Насколько далеко и долго Хороший вопрос Сейчас в сопротивлении у него выступает уровень локального фиба это где-то примерно 0.10 консолидируемся сейчас мы на сотой экспоненциальной средней скользящей здесь на уровне 0.930 прям лежим на ней поддержкой выступает также динамичная кривая 50-дневная экспоненциальная среднескользящая на уровне примерно 0.078080 и если прорываемся выше, то у нас здесь 200 экспоненциальная среднескользящая на уровне 0.13 и дальше глобальная FIBA 0.15. С точки зрения того, как этот актив выглядит, то вы можете посмотреть на объемы, я специально их обозначил локально, вот в этом падении у нас главные объемы и удержание сейчас вот эта зона накопления, это на уровне 0.051. 0.051. Обращаю ваше внимание, я специально от этих объемов, от нижней их границы, показал уровень консолидации, где актив устоял. И это было вот в этот период, это 2021 год, весна 2021 года и начало лета 2021 года. Именно здесь актив и нашел свою поддержку и для нас этот уровень наиболее важный 0.045, 0.05. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментарием, подписывайтесь на наш телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылочки есть в описании к этому видео. И также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте и Твиттер. Также рекомендую все ссылочки на бирже, на которых я торгую, есть в описании к этому видео. Эти ссылочки партнерские, предлагают различные бонусы, которые доступны только по партнерским ссылкам. Ну а с вами был Гоша, канал Индекс Рейд. Всем спасибо и до новых встреч.